Вот хочешь ты поменять на пиндузский язык интерфейс какой-нибудь open-source программы, но на нашем примере это Gimp, Inkscape, Gdine Life и еще много, где он может не меняться, ему вообще насрать, чтобы вы выбрали настройках. Надо было делать что? А? Нет, не ставить Linux, потому что там тоже иногда происходит такая проблема, но все равно намного реже и это зачастую связано с отсутствием пиндузского языкового пакета. Вот одна из причин, почему я ненавижу русский язык в говно со от иностранцев. Когда я немного углубился в это говно под названием документация, говном оказалось все-таки винда. Я это. Шу! Опять! Да-дам, опять виноват ваш священный Шиндос. Если даже у вас интерфейс на русском языке в системе и языковой пакет уже установлен, ему не мешает быть на эльфисском. Да, мне! Пофигу! Чтобы пофиксить это недоразумение и пользоваться вашим офигенным биндузским языком, нужно зайти в переменные среды и создать системную переменную с названием LANG, а значением ру или юг. Смотря какой язык вам больше подходит или какая у вас степень извращения. После перезапустите программы и не забудьте выбрать язык в настройках самой программы.